Здравствуйте, дорогие друзья! На связи ваш психолог по тревожным расстройствам Джонеров Павел. Сегодня мы говорим о том, как же все-таки объяснить своим близким, что с вами. Как объяснить им, что у вас невроз. И в первую очередь я хочу сразу вам всем сказать, не надо это скрывать ни от кого из близких. Все дело в том, что у ваших близких определенная есть специфика восприятия, точно такая же, как и у вас. Представьте себе что вы скрываете, что у вас невроз, а у вас постоянные переживания, вспыльчивость, вы плохо спите, как-то странно себя ведете. Ну То есть раньше человек себя нормально вел, спал, нормально ел, а тут у него нет аппетита, он все время какой-то напряженный, нервный, он чувствуется, что он постоянно на негативе. И вы вот представьте себе, если вы, допустим, муж, и муж у жены себя так начинает вести, что подумает жена? Она подумает, он завел себе любовницу. Он хочет меня бросить, у него какие-то проблемы а в жизни, он там может обанкротился и нам об этом не говорит, или его уволили с работы он нам не говорит, или у него какая-нибудь болезнь, он нам не говорит, и она ходит и еще больше начинает переживать за то, что с вами, почему вы так себя ведете, не находя то самое объяснение вашего состояния. И вот это самое главное, потому что ситуация, когда подвешенная, это все накаляется и в итоге жена просто в какой-то момент начнет истерить, она будет бояться поднимать эту тему, потому что не захочет услышать правду, и, соответственно, попадет в такую вот ловушку, что вы из-за своего молчания, из-за того, что не рассказываете, вы создаете напряжение во всей семье, вокруг всех своих близких. Поэтому, в первую очередь, не надо скрывать, что у вас невроз. Второе, это то, что вам нужно подойти... Серьезно, к объяснению того, что у вас невроз. Нельзя просто сидя за чашкой кофе на завтра сказать: А, кстати, у меня невроз. Вот так это не прокатывает, потому что люди подумают, что вы просто шутите, или что это у вас какой-то период, и так далее. Здесь скорее надо добавить драматизма, добавить такой некой важности этой ситуации, некой вот такой, знаете, нагнетать побольше. То есть, вот, например, вы жена вы звоните мужу он еще на работе и вы ему говорите да дорогой у меня есть к тебе вечером очень серьезный разговор мне нужно кое в чем тебе признаться это не телефонный разговор давай мы дома сядем спокойно и обо всем поговорим для чего мы это делаем во-первых муж будет думать боже мой что произошло а вдруг она мне сейчас скажет что она полюбила другого, что она хочет уйти, что там что-то случилось, ей надо от меня уехать. Будет думать, что, может быть, она что-то узнала про меня, негативная хочет это обсудить. То есть у мужа будет до вечера голова забита тем, что этот разговор какой-то вот, он разделит жизнь на до и после. И нам это и нужно. Потому что, когда в итоге разговор приходит, муж садится, весь напряженный смотрит на жену, а она ему говорит, понимаешь? Я вот от тебя скрывал, я вот такая нервная, напряженная, и походу у меня невроз. И из-за этого вот я себя так веду. Я вот проанализировала все, и вот яще пришла к выводу, что у меня невроз. И муж, учитывая, что вы не сказали все вот эти вещи, которые были для него самые страшные в голове, он сделает так. Невроз. «Дорогая, да справимся мы с твоим неврозом, все будет нормально, я-то думал!» И перечислил все то, что он думал, и он как бы расслабится, успокоится, и, соответственно, он будет рад вообще тому, что это невроз, а не что-то, что он боялся, что произойдет. Это третий момент. То есть создайте вот такой э, конкретный разговор, где вы сядете и объясните. Дальше это вопрос, того, как мы это объясняем. То есть вот здесь самое важное это донести простыми словами до вашего близкого человека, что именно с вами происходит. И вот здесь вы можете говорить: я постоянно накручиваю себя, я постоянно за все беспокоюсь, у меня почему-то все время такая нервозность какая-то повышенная и так далее. И вот здесь вы тем самым совершаете некую ошибку. Вы не даете человеку понять, Типа, почему, вот вы ему говорите, например, «Я, я когда хочу пойти с твоими друзьями, к твоим друзьям в гости, у меня начинается страх. Он сразу на счет говорит, «А, а чего ты боишься? И вот появится некое непонимание. То есть вы говорите, я собираюсь идти туда же, куда и ты, но при этом у меня идти туда возникает страх. А человек думает, а у меня не возникает. Как? почему у тебя возникает так, что там страшного. И он, получается, со своей позиции мировосприятия, пытается понять вашу позицию мировосприятия. И в итоге вы ему говорите, я боюсь вот этого, а он этого не боится. И вот эти частные примеры, которые вы, например, хотите привести, или состояние, которое вы испытываете, вы, например, говорите, у меня голова кружится, он говорит, у меня тоже иногда голова кружится, ну и что? И получается, что происходит такой разрыв непонимания, потому что он этого не испытывает, он так не воспринимает, у него эти страхи не возникают. Тогда как же ему объяснить? Объяснить опять же на его собственной жизни. Вы ему говорите, допустим, как часто ты в течение дня страх испытываешь? Тот говорит, ну там бывает, может один раз и то, раз в неделю или через день там, в какой-нибудь ситуации стрессовой. А вы ему говорите, а я по 10 раз на день. У меня каждый час на что-то возникает страх. Я не понимаю, почему это возникает. И это возникает на совершенно обычные, простые вещи, на которые у тебя страха никакого не возникает. Мало того, я от того, что у меня постоянно вот эти страхи, я нормально не могу расслабиться и поспать ночью. Человек понимает, да, когда он не расслаблен и не мог спать ночью, у него тоже такое было. Вы говорите дальше, из-за того, что я не сплю, плохо могу поспать, у меня постоянные страхи, так у меня еще и симптомы от страха возникают постоянно всякие. Меня то, то трясет, то сердце бьется, то в пот бросает. И это вот как, я как будто на ринг выхожу все время драться с кем-то, понимаешь? И вот тогда вот муж, допустим, поймет. То есть надо использовать примеры, которые похожи в его жизни, когда он что-то испытал подобное. И вы говорите, вот представь, что ты выходишь на ринг, тебе вот выходить на соревнования, на ринг, ты помнишь эти ощущения? И вот представь, что у тебя такие ощущения в течение каждого возника, возникают, каждого дня по 5-10 раз. Вот это то, что я испытываю. И я не знаю, что с этим делать дальше. И все. Вот это объяснение даст вам способность, во-первых, мужу даст понимание, что с вами, что вот, оказывается, все очень просто, все вот так вот реагируется, и все вот так вот происходит, и, соответственно, дальше вы уже будете искать совместные пути решения. Он будет что-то исходить, находить, узнавать и так далее. Но вы ему объяснили простым языком, что с вами происходит, объяснили то, почему у вас такое поведение, доверились ему, правильно это все преподнесли, создали условия, при которых вы это все рассказали. И вот это все дает возможность сделать так, чтобы люди стали на вашу сторону. Потому что самое плохое, если они скажут «ты придумываешь». Ты что-то там все придумала. И вот, допустим, жена говорит, да у меня вообще невроз, и я такая вот, и вот она на эмоциях это все говорит, рассказывает, вот, я все время тревожусь, я еще и друзьям твоим идти боюсь, я боюсь, плохо сплю по ночам. Муж думает, совсем уже вот загналась, делать ей нехер дома, сидит себе и так далее. да И думает, какой невроз, вот лишь бы отмазку найти, не уходить, не работать там. Ну или бывают, на такие случаи. А ваша задача подойти к этому разговору серьезно, сказать, что у вас есть проблема, что по всей видимости у вас невроз, с вами происходит то-то, то-то и то-то, вы ведете себя так-то, так-то и так-то, и вы говорите об этом на протяжении какого времени? То есть вы говорите уже полгода или уже год, я вот это испытываю не два месяца, не два дня, не два часа, а уже полгода, год или несколько месяцев. Конкретно говоря, что вот это состояние оно еще и длительность какой то обладает. И вот тогда вы своей второй половинке, своим близким, вы можете это все хорошо донести. Для чего? Для того, чтобы люди, когда вы себя ведете странно с точки зрения поведения, вы, например, напряженная, да, люди будут понимать, что это не из-за их поведения, не из-за вашего к ним плохого отношения, а из-за ваших внутренних эмоциональных проблем. И они будут помогать искать вам решение этих проблем. Точно так же многие люди находят для своих близких, например, мой канал, мои видео, и делятся ими со своими близкими, находя что-то интересное. То есть смотрят те, у кого нет невроза, но невроз есть у их близких. И они смотрят, о, хорошая информация, вышлю. Высылают, и те начинают более правильно понимать, что с этим делать. Поэтому не скрывайте, всегда лучше рассказать, чтобы не было додумываний со стороны вашего близкого человека, потому что он будет думать гораздо более плохие вещи, чем невроз. Спасибо за внимание, друзья. Удачи вам. Пока.